Приветствую. Сегодня небольшая распаковка на три посылки. Начну с маленькой вот там в одной удочка и на команде. Вот а в третьей я, честно говоря, не помню. О, запаковано хорошо. Что это такое? Что то полезное? А, это для кемпинга. Типа щипцов или как это называется, ссылку там в описании там. Это... Вот котелок, брать из коста. Удобная вещь, не знаю зачем тут столько дырок. Зачем это приспособление? Ну яр зачем-то нужно. Так, ну значит с этим разобрался. Тут на комарнике. Такие уже показывал, заказывал, вот они. Я уже ходил с таким, вот, есть удобное, прививается на голову вот таком виде. Даже не буду дальше показывать. И удочка. Вот. Удочка я ее давно Пойду собираюсь в субботу врез с ночевкой. Ну и там хочу около Ладно, или там. Там остановиться, порубарить немножко. посмотрим как получится. Вот она запакована мощно. столько Китайский воздух, так его называют. Вот. Реально она очень хорошо запакована. Даже если не знаешь, что там удочка, не догадаешься. Открываем ножницы. Наверное, Хватает. Так. Моя катушка. Это удочка. Ссылку дам в описании. Что-то какая-то легкая, очень Сюда. Чем они туда зачитали? Надеюсь, она с вот она. Она в отдельном конвертике лежит. Сейчас посмотрю, что у нас тут на катушке. А катушка без лески. Нет ни лески, ни крючков. Ну что ж, это, я думаю, не проблема. Возьмем с собой. Так, как она тут открывается? Так раз. А это она закрыта. Вот, откроет. О! Вот у него хороший. Да, вполне. А вот блокиратор в одну сторону. Да, просто блокиратор. В принципе, тут больше показывать нечего. Так, обычная удочка. Здесь тоже зачем-то пимпочка. А, она снимается. Не буду снимать. Да. О, складывается. Чтобы меньше места занимало. Ну да, в принципе. Раз, я сложил. Сложил. Так можно и сделать. Все. Сейчас удочку открою. Какая длина? А, тут даже на Это специальный тихольчик. Так. Снимаем. Так. Вот она. Но она не длинная. Вот. Скажу сколько. Полтора метра. Да, это максимальная длина. Учка очень легкая. Так, этот. Так, забираем. Что вставляется? -то? О, все ставил катушку и все. Ну, ну, сейчас я тут, тут. У нас стоит предохранитель. сейчас я. вот и поехали. Вот такая вот она. сейчас пойду вроде магазин рыбаков куплю причем дал им надеюсь порыбали все на этом закончен кому интересно где-то 100 рублей что ли стоило ну видно крепкая мне до этого была удочка, я боялся ее даже мять